Добрый молодцы и красные девицы. Настала на земле эпоха волка, эпоха волшебства и воли вольны. И это произошло в двенадцатом году. А в каждую эпоху надо жить по своему календарю. То есть до двенадцатого года у нас общепринятый календарь был вот этот: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель и так далее. Первое число, второе, третье, там все делится по неделям и этот календарь отражает просто констатацию факта, вот как время идет. В нем нет духовного никакого смысла. И эпоха Лисыка до 12 -го года, это как раз была эпоха бессмысленных войн, бессмысленных семейных вот этих разборок, бессмысленно вот этого копания в голове человека, что к чему и как. Вот. А эпоха Волка, это как раз эпоха понимания, эпоха Вед. Эпоха Волка Велеса – это открытие вещего леса, вещего леса народной мудрости и время понимания того, что календарь каледы нашего дар, календарь каледы нашего дар – это то, что должно структурировать пространство и время. То есть именно благодаря календарю можно начать духовно развиваться. Ведь до 12 -го года в эпоху лесы вот этот общепринятый календарь с январями, декабрями, он к чему приводил? Что люди достигали зрелости где-то 25 годам, а потом они дряхлели, старели, здоровье начинало уходить, 50 лет седина. То есть мы видели, что люди по золотой спирали завинчивались в материальность, в матрицу, в болото. Дряхлели, старели и умирали от болезней. Вот. А календарь Правильно, он должен помогать человеку так структурировать пространство время, чтобы по золотой спирали начать подниматься вверх, с каждым годом здороветь, красиветь, мудреть, становиться лучше во всех отношениях. И вот календарь, который наполняет пространство и время духовным смыслом. Наполни смыслом каждое мгновение, часовый дней неумолимый бег, Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Сказал Киплинг. И сказал, как? Красиво. Вот. Вообще, в славянской культуре, которая живет вечность, есть 16 славянских календарей. Это только один из 16. Вот. Надо выбрать тот календарь, духовный смысл которого понятен и созвучен человеку на его уровне развития. Вот. Этот календарь структурирует пространство и время, соображая на троих с помощью мудрости буквицы, колоды карт и матрешки. То есть у нас в году 52 недели, а в картах 52 карты. Каждая карта отражает духовный урок на одну из недель. То есть все начинается с двоек. И вот заметьте, сейчас на коледу идет максимальная поляризация. Максимальная поляризация. И вот максимальная поляризация отношений, человеческих ситуаций, событий для того, чтобы люди терлись, терлись. И эта терка, она может быть как драчка мужчины и женщины, светлого и темного, понимаешь, битва такая идет. А может быть как танец. То есть мужчина и женщина противоположности, но они же могут танцевать и противоположности могут танцевать. Благодаря противоположностям электродвигатель крутится. Правильно? Там плюс-минус, и раз, кручение идет, польза идет. И вот каждый человек выбирает, как эта двоичность, трение в нем выражается, как танец или как трение. Да, и что-то болезненное такое. Вот, потом, когда двое трутся, заметьте, появляется третий ребенок. Потом идет постижение троичности, четверичности и так далее. То есть, по календарю... Мы, придавая числам духовный смысл, изучаем числоведение, нумерологию, как сейчас говорят, и по картам переходим от познания индивидуальности своей с помощью чисел к личности. То есть индивидуальность – это мы развиваем свою ум и свою гордыню, развиваем, становимся такими многогранными, вот, но очень умными. А когда наступает время вольтов, мы должны стать уже разумными. То есть уже светиться мудростью, вот. переходить к, ли, к личности – это переход на качественно новый уровень развития, когда человек может прояснить любую ситуацию, осветить ее. И сделать это красиво и радостно – это вальты, дамы, короли. То есть к концу года надо перейти вот к состоянию божественного света внутри себя, освещая все жизненные вопросы. Вот. Вторая структура – буквица. В году 52 недели, а, кар... а буквицу у нас 49. Почему? Потому что идет 49 духовных уроков на познание мироздания. И потом 3 недели рождественские каникулы, 21 очко. Рождественские каникулы в честь Рождества нашего Красного Солнышка, 21 декабря. Вот. И в начале урок идет АС. От кола и до кола у нас календарь. Потому что само слово календарь – это калиды нашего дара. Заметьте, не масло дар, не купала дар. Поэтому календарь начинается на калиду. Солнце рождается, время рождается, человек рождается, все рождается. Рождество – самый празднуемый праздник среди всех белых людей. Россия, Европа, Америка. Почему? Потому что это самый важный праздник. Идет рождение, закладка программ. Новых. На весь год вперед. Все начинается с АЗОВ. Поэтому с 21 декабря по 28 закладывается программа развития на весь год. Как ты реагируешь на ситуации, события, встречи, чем ты наполняешь время. Это все аукнется на целый год. Поэтому мы снимаем вот это вот сейчас видео как раз в калядную неделю. И это видео имеет огромное значение. Гораздо больше, чем если бы мы его сняли в марте, там, в феврале или летом, потому что именно сейчас программируется весь год, сейчас самое значимое происходит эту неделю. Потом идет урок Боги, Веди, глаголи и так далее. То есть вот, например, урок живите, по современному календарю если сопоставить, это у нас будет с 8 февраля по 14 урок живите, в это время как раз надо разгонять себе силу живы, жизни, и вот Календарь разбит по сороковникам, и второй сороковник жарего тела. То есть с февраля по март... Вот, и немножко начало апреля захватывают этот вот... Нет, с февраля по март только. Пробуждается сила жизни. И заметьте, насколько соответствует это природным циклам. То есть вот здесь вот у нас явнее тело. И вот человек, как правило, жирок набирает в декабре, в январе. Вот это вот эти месяцы. Вот он. Явье тело самое большое. Здесь начинать надо жарить. Здесь у нас праздник Масленица. Так, мы жарим по полной народных играх. И здесь у нас э, весна начинает идти, жаркое солнце, снег тает. То есть вот эта вот тема жара, она очевидна. Это природный цикл. Этот календарь полностью соответствует природным циклам. И человек, когда в них вливается Тогда все за него, все за него, он усиливается многократно. Вот. И пробуждение жизненной силы должно быть именно в эту неделю. Как ты жизненную силу пробудишь в эту неделю, а аукнется на весь последующий год да? до каледы. Вот. Поэтому здесь в календаре происходит наполнение смыслом каждой недели и каждого дня. На каждую неделю написан духовный урок по буквице, по карте, а на каждый день духовный урок по матрешке. То есть, понедельник – день явьего тела. Надо заняться своим явным телом, внешней красотой. Как у тебя тело-то выглядит? Красиво или где-то надо пупырышки есть или где-то надо их убрать? Правильное у тебя питание или неправильное? То есть в понедельник мы занимаемся улучшением своего питания и внешнего вида, явного. Решаем, что для этого надо делать, план, и его реализуем. Во вторник – жарье тела. Ты смотришь, а достаточно ли в те жизненные силы. Вот. А жаришь ли ты по полной, или тебе надо сходить в тренажерный зал, на народные игры, на молодецкие забавы, на танцы, и там прожариться, чтобы жизненной силы хватало, чтобы все мечты сбывались. В среду – день Навьего тела. То есть, ты, ага, а достаточно ли тебе мудрости в жизни? Вет. Или тебе подучиться надо? А заселился ли ты в текущий момент здесь и сейчас? Или нет? Что для этого надо, чтобы раз, быть здесь и сейчас? А также, навье тело – это осознанное сновидение. Есть у тебя осознанное сновидение или нет? Запоминаешь ты сны или нет? И что для этого надо сделать? Это тема третьего дня, среды. Четверг имеет духовный смысл – Клубь его тела путеводный клубочек в сказках, вот, то есть, а умеешь ли ты дружить, а умеешь ли ты любить, а умеешь ли ты сотрудничать, то есть вот эта тема сплетения твоего путеводного клубочка с другими клубочками, чтобы получился красивый рушник, скатерть, всю дорожка, чтобы была твоя жизнь, переплестись вот с этой жизнью, вот, научиться любить и дружить, потому что союзы, узы, семейные, братские, дружеские, это тема четверга. Пятницы – это день колобка, вот. А умеешь ли ты радоваться жизни? А разумный ты человек, а зажегся ли царь в голове? Как с помощью золотых лучей, исходящих из колобка, прояснять все жизненные ситуации, темные стороны жизни, отношений и так далее? День колобка – просмеяться как следует, обсмеять все свои проблемы. Вот эта тема пятницы. В субботу день волшебства. А достаточно ли тебе волшебства жизни? Вот, а Стал ли ты чудиком, чтобы у тебя все чудесным образом разворачивалось в жизни? Чудо чудное, диво дивное. Вот. И какие-то удивительные темы делаешь. Что ты должен в субботу себя удивить, своих родственников и друзей. Вычудить что-то такое, выйти за рамки. То есть совершенно сделать то, что ты никогда не делал. Это тема субботы. У себя удивите весь мир. И тема воскресения ⁇ это тема в ось кресения. Кресение ⁇ это живой огонь, в ось, которую мы зажигаем, ведущая ось. То есть воскресение, почему по народной традиции говорят, ничего делать нельзя, да, неделя. Потому что действительно воскресение надо заняться своей душой. И нельзя ни копать картошку, ни мастерить, ничего. А надо заниматься кресением, очищением души, надо семьей провести народный праздник, обряды кресения, чтобы очиститься от боли и обиды, которая накоплена за неделю в семье и с друзьями. То есть, в воскресенье мы занимаемся душевными и духовными делами только, вот. очищаемся и наполняемся новой силой, новой вдохновением. Вот. Поэтому мы трудимся, но трудимся уже не в явном мире воскресенья, а трудимся душой своей. Делаем так, чтобы душа запела, дух загорел, значит, дух горит, душа поет, вот. а тело тогда трудится, не устает. И вот эта тема воскресения войти в хоровод тела, души и духа. Зажечь в себе живой огонь духа, запеть веселые песенки самому, семьей с друзьями, вот. и тело не устает, танцуешь целый день и все. И вытанцевал все проблемы. Вот, воскресенье. Таким образом, у нас наполняется каждый день духовным смыслом, каждая неделя, каждый сороковник. То есть, здесь семь сороковников, потому что нам надо пройти семь верст по небес и все лесом. 7 строчек в буквице. Вот. И проходя Осознанно вот этот календарь, мы получаем в награду то, что мы к концу года начинаем по золотой спирали подниматься вверх. Мы становимся лучше, красивее, здоровее, мудрее и богаче во всех отношениях. В этом и главная задача календаря. Запустить по золотой спирали эволюции человека вверх. Потому что современный общепринятый календарь, он завинчивает вниз. И доказательство этому, это просто посмотреть, что с годами люди лучше не становятся. Они стареют, дряхлеют, портятся, волосы сидеют. Значит, календарь неправильный, неправильное распоряжение временем и пространства. И вот для тех, кто хочет уже перейти на правильный календарь, вот, и кто хочет с каждым годом здороветь, богатеть и красиветь, надо жить вот по этому сказочному календарю. Или по другому календарю, который для тебя имеет духовный смысл и созвучен тебе. Потому что ну, народная же мудрость говорит, каждый свой морши мерит, Правильно? И этот календарь созвучен тем, кто для него созрел. Вот. В начале календаря у нас показан образ царевны лебеди, потому что по сказочному календарю сейчас лето царевны лебеди настало. Здесь написано, как пользоваться календарем, смысл каждого дня, сороковника, смысл карточных мастей, потому что здесь еще четыре карточных масти. По дате рождения можно определить свою масть. Например, ты родился в крестовую неделю, и все крестовые недели будут козырными для тебя. То есть в эти недели все дела будут идти максимально успешными. Можно узнать свое козырное время в году благодаря этому календарю. Вот. Карточные масти, значение чисел, числоведение мы проходим в течение года, значение буквиц. И собираем себе 49 качеств личности за год, да? целостность. 49 духовных уроков проходим, 52 урока по картам проходим. И в конце года, заметьте, к нам приходит кто? Дед Мороз. В картах это Джокер, черный Джокер и красный. И дед Мороз есть синий нос, синяк, который бухнул, пьяный дед Мороз. Это черный джокер. Это когда вот на коледу у тебя... Ты так плохо учился, вот ты пропускал эти духовные уроки, и тебе, как говорится, каранты на коледу. Завал по делам, в личной жизни и в денежной, и еще и в других там каких-то напрягах, и делах. Вот это вот пришел к тебе черный джокер. Дед Мороз синий нос. А если ты учился, выполнял уроки вот эти, не прогуливал, к тебе придет красный джокер, дед Мороз, красный нос. То есть вот это добрые шутки, веселье, радость и неожиданные подарки. Потому что когда черный джокер, это неожиданные неприятности. Да? А красный джокер, дед Мороз, красный нос, это неожиданные подарки. Вот это да, дары в разных сферах жизни. Вот поэтому... Заметьте, Дед Мороз, Джокер, Дурак на одну букву D. То есть Д придет к тебе по-любому. Какое-то Д доброе или демоническое. Вот. Также очень важно, что у нас есть образ колядника, солнечных праздников. То есть сверху, вот, кстати, показано, что у нас эпоха волка настала, как называются лето в эпохе волка. Сейчас идет 2016 год, это пятое лето эпохи Волка, лето царевны Лебедь. Образ чистоты, верности, красоты в этом году раскроется больше всего. И для того, чтобы понять наступающий год, надо прочитать сказку о царе Салтане, князе Гведоне и царевне Лебеди, потому что именно сказка, это будет главным мифом этого года наступающего, он развернется для всех людей. Вот, знак Колядник это 8 солнечных праздников, это колесо фортуны, которое ты раскручиваешь. И у тебя по жизни всегда фартит. Ты все успеваешь. То есть успех это когда ты успеваешь хорошо. Все. Вовремя успеваешь. Вот. И вот благодаря этому колесу фортуны мы видим, что на коледу, вот коледа снизу, колесо начинает раз, раскручиваться, 8 солнечных праздников надо отмечать. Чем больше радости в эти дни, чем больше хороводов в эти дни, песен веселых, обрядов со смыслом, тем сильнее закручивается колесо фортуны и тем больше тебя фортит и в личной жизни, и в трудовой жизни, и в дружбе, и в любви, во всем. Вот. Также здесь у нас показаны дни рождения сказочных героев, потому что сказочная Русь пришла, и вот она воплотилась – по всей России буквально вот после 2012 -го года построили огромное количество сказочных музеев: Колобка, Деда Мороза, Змея Горыныча, Ильи Муромца, там, Домового, Лешева, вот. Кикимы Болотной, Царевны лягушки, Ивана Царевича усадьбу отгрохали, золотой рыбки. Короче, вот она, сказка воплощается. Сколько мультиков сейчас сказочных снятых, хороших? Вот серия Гора самоцвета. В 2012 году эпоха волка настала, вышел мультик Иван Царечий Серый Волк, заметьте. Ни в 11-м, ни в 13-м, ни в 14 -м. А мультик про Ивана Царевича и Серого Волка вышел в декабре 2012 -го года. Полностью с началом эпохи волка. Все четенько. Со вторым пришествием Колобка. Вот. И дни рождения сказочных героев. Вот 2 марта день рождения у нас Кикиморы, 28 марта день рождения жар птицы. Усадьба в палихе. И по календарю у нас вот жаре тело как раз идет 27 марта, 28 рядышком. Жар птица вот здесь созревает, и вот она тут рождается. И здесь в конце календаря надо написать день рождения своих родственников и друзей. Слиться с этим календарем, понимаешь? Ты вместе со сказочными героями, со сказочным летом царевны лебеди, со сказочным калядником – буквицей, вписываешь свое имя, и ты имя своих друзей, родственников, близких, даты рождения, и ты вписываешься в эту структуру, и она начинает на тебя очень благотворно влиять. То есть, вот это вот народная мудрость. А твой день рождения и твоих родственников это родовая тема, да? Ты сплетаешь народную мудрость с родовой мудростью, и еще сплетаешь с природную. Потому что я показывал, что здесь вот эти вот Сороковники связаны с циклами природы. Вот тела, тело, жарит весна, тает все, потом нагье тело, тело мудрости. Это как раз май, когда все запахами наполняется вот этими ведами, которые растекаются повсюду. Вот, ну и так далее. Родовая мудрость, народная природная должна сплестись вместе соображая на троих, поэтому надо написать свои дни рождения своих близких людей сюда. Добрый молодцы, красный девицы, я приглашаю вас прожить 2016 год, лето царевны Лебеди, осознанно проходя духовные уроки и начиная подниматься по золотой спирали вверх вместе со мной и сказочной Русью. Ура!